Здравствуйте, Раз привет на канале ⁇ Помощь к компьютеру ⁇ И сегодня я столкнулся с такой проблемой, что записав видео, у меня Vegas Pro показывает, что звука у этого видео нету, а только а -а, видеодорожка. При этом, запустив его в любом проигрывателе, видео, звук имеется. Ну вот, смотрите. То есть, у меня видео имеет звук, добавляю его в Vegas Pro, заставляю на дорожку, у меня только видео, аудиодорожки не имеется. В свойствах данного видео тоже покажу что поток имеет только видео 1. аудио один нету. Данную проблему я смог решить только с помощью конвертирования данного видео, а, с помощью программки Demax. То есть такая программка, она по сути перезаписывает наше видео в нужный нам формат. И а, после этого будет у нас все работать. То есть мы добавляем наше видео. Вот добавилось. Вот пока здесь видео на выходе. Ауди на выходе. Копи, копи ставим. Выбираем выход... выходной формат. Можем сразу по сайте 4 И нажимаем сохранить. Здесь мы переименовываем для нашего удобства. Я поставлю единичку. Нажимаю сохранить. Он конвертирует и после пишет выполнено. Теперь давайте добавим данное видео на VEGAS PRO. Так, мы эту дорожку удалим. Все, вставляем. Как вы видите, у нас добавилась и видеодорожка, и аудиодорожка. Давайте воспроизводим. Вот так, по сути, нужно будет сделать, если у вас возникла проблема с тем, что Vegas Pro не видит аудиодорожку. Для этого очень помогла мне как раз эта программка, которую вы можете скачать как с социального сайта, так и с моего Яндекс.Диска. Ссылочку в описании я добавлю. На этом видеоурок еще закончится. Если у вас остались какие-то вопросы или что-то не получается, то задавайте под комментарием к видео. Сдаваясь на них, отвечу и помогу вам устранить неисправности.